Стратегия 10-10-10. Или самый короткий путь к деньгам. К большим деньгам. К очень большим деньгам. Друзья мои, в этом видеоролике я вам хочу показать силу партнерской программы и как вы с помощью одного и того же действия можете получать в 10, в 100, в 1000 раз больше. Если на старте приложите немножко усилий, а не просто будете в роли наблюдателя. Прежде, чем мы начнем, я хочу обратить ваше внимание вот на что. Живая очередь – это не про перекладывание денег из одного кармана в другой, это не про хайпы и финансовые пирамиды. Живая очередь – это про готовый бизнес под ключ. Мы прежде всего IT-компания, и когда вы активируете один юнит, который стоит всего 300 рублей, вы получаете целых три IT-продукта. Еще раз, друзья мои, за маленькую цену вы получаете огромную ценность. В виде наших трех IT-продуктов. В дальнейшем их будет намного больше, но уже сейчас вы получаете конструктор лендингов, вы получаете интернет-визитку и конструктор автовебинаров, и вы вправе настраивать эти инструменты автоматизации бизнеса в интернете на любой продукт и на любую компанию. И в том числе вы можете настраивать эти инструменты на нашу партнерскую программу. Ведь вы получили готовый бизнес под ключ, и вы можете перепродавать эти инструменты в рамках нашей партнерской программы, создавая товарооборот. И за этот товарооборот, который совершен вами и вашей организацией, мы будем выплачивать вам партнерские вознаграждения. Поэтому с точки зрения закона здесь все легально. Вы для нашей компании оказываете информационную услугу и продвигаете наши сервисы в сети интернет. Мы же в свою очередь выплачиваем вам за это партнерское вознаграждение. Еще раз, друзья мои, за маленькую цену вы получаете огромную ценность в виде сервисов, которые в отдельности стоят намного дороже, чем эти 300 рублей, и можете использовать как угодно, в том числе и перепродавать. Поэтому это готовый бизнес под ключ, где вы можете зарабатывать неприлично большие деньги. Итак, хочу вам напомнить про основной маркетинг. В этом видео речь пойдет не про него, но мне очень важно, чтобы вы понимали основные моменты этого маркетинга. Когда вы активируете юнит, который стоит, напоминаю, 300 рублей, ваш юнит встает в конце очереди. То есть помимо сервисов, которые вы получаете и можете использовать на свое усмотрение, вы также участвуете в нашем основном маркетинге. И вы занимаете место в конце очереди. И каждый следующий человек, который будет активировать свой юнит на нашей платформе, он встает за вами. Тем самым за вами образуется партнерская сеть, которая выталкивает вас наверх по уровням. Простыми словами, если ты находишься в пассивном режиме и никого не хочешь приглашать, а как часто бывает, что не можешь или у тебя не получается этого сделать, ведь зачастую, чтобы у тебя хорошо строилась партнерская сеть, тебе очень важен финансовый результат. Люди же спрашивают, а сколько ты сам заработал, покажи свой чек. Именно для этого и нужен этот маркетинг, чтобы результат был абсолютно у каждого. Потому что когда у вас будет финансовый результат, конечно, приглашать людей в команду будет намного проще и легче. Ваш бизнес в интернете станет максимально простым. Итак, какие же деньги можно зарабатывать? По основному маркетингу, если вы просто двигаетесь по уровню, начиная уже с шестого уровня, вы заработаете свои первые 300 рублей, на седьмом 600 рублей, на восьмом 1800, на девятом 3000 и так далее. То есть это ваш пассивный доход за участие в нашем основном маркетинге. Сразу хочу обратить ваше внимание, что абсолютно не важно, сколько людей находится над вами. Не нужно думать о том, что вы активировали юнит, встали в конец очереди, и все, очередь умерла, очередь встала после вас никто не появится на самом деле это не так приведу пример допустим над вами находится 10 тысяч партнеров и по принципу паре 80 20 как минимум 20 процентов из них будут активные и каждый день будут рекрутировать и приглашать партнеров из 10 тысяч это две тысячи активных партнеров которые каждый день рекрутируют как минимум две тысячи человек по крайней мере в неделю будет появляться вслед за вами плюс для активных участников у нас есть специальная бонусная программа. Итак, как работает наша бонусная программа для активных партнеров? Для того, чтобы забрать подарок с 8 уровня, тебе ничего не нужно сделать, просто достичь 8 уровня. Соответственно, чтобы забрать подарок с 9 уровня, скажу по секрету, нужно будет пригласить одного человека. Чтобы забрать подарок с 10 уровня, 2 человек. Чтобы с 11, сколько? А, друзья мои, кто подскажет мне? Правильно, Трех человек. С 12 уровня, 4 человек. С 13 уровня пятерых человек и с 14 уровня шестерых человек. Скажите мне, друзья, можно ли пригласить 6 человек, которые активируются на 300 рублей, чтобы забрать новенький Apple Watch? Я думаю, что каждый понимает, насколько это выгодная сделка. И даже те люди, кто не хотел приглашать, достигнув этого уровня номер 14, Помимо денежной компенсации, а достигнув 14 уровня, я напомню, что человек заработает 176 тысяч рублей, я думаю, что он с легкостью, имеет такой результат, может пригласить 6 человек и соберет еще новенький Apple Watch. Согласитесь, очень удивительный маркетинг, который будет заставлять людей, которые не умели или не хотели этого делать, поднимать свою пятую точку и начать что-то делать потому что сделка получается очень выгодная. Поэтому все люди, которые над вами, поверьте мне, будут очень активно рекрутировать. Помимо бонусного маркетинга, который будет очень сильно мотивировать людей приглашать, у нас еще есть технический аккаунт, который появляется каждые 8 часов, встают в конец очереди, двигают очередь наверх, после этого сгорают, происходит компрессия. И это еще не все. У нас есть раздел «Арена», где лучшие из лучших могут биться за крутые призы, крутые подарки, тем самым сильные помогают более слабым. Также у нас есть раздел промо, где каждый может принять участие и также выиграть очень ценные призы. Как по мне, этот маркетинг очень сильно напоминает муравей где никто не сидит, не смотрит телевизор, не теряет свое время, а каждый находится в работе и каждый по чуть-чуть что-то делает. Сетевой бизнес – это не когда ты один прикладываешь 100% усилий, это когда 100 человек прикладывают по 1% и в конечном итоге ты получаешь 100% усилий. А теперь самый главный инструмент, который заставит очередь двигаться с нереальной скоростью. Инструмент, который позволит людям с активной жизненной позицией зарабатывать неприлично большие деньги. Это реферальная программа. Она у нас трехуровневая. Что значит три уровня? Давайте я объясню. Итак, вы пользуетесь нашими сервисами, вам понравился наш маркетинг, и вы решили поделиться этой ценностью. А как вы знаете, есть закон вселенной. Чем больше ты отдаешь в этот мир, тем больше ты получаешь. Поэтому вы пригласили в наш бизнес, допустим, Петю. Дали ему реферальную ссылку, он зарегистрировался, активировал свой юнит, стал в конец очереди, начал изучать. Начал изучать маркетинг, начал изучать непосредственно а, сервисы побольше, ему все понравилось, соответственно, Петя начинает двигаться по уровням, и когда Петя достигает 6 уровень, вы зарабатываете с него 70 рублей. Как только Петя достиг 7 уровня, вам за Петю приходит 210 рублей, как только Петя достиг 8 уровень, вы зарабатываете 840 рублей. И так по каждому уровню таблицу выплат вы можете посмотреть. Что происходит дальше? Пете все нравится, и он решил поделиться этой информацией, допустим, с Васей. И проделал тот же самый алгоритм, поделился ссылкой, Вася зашел, начал изучать, изучать маркетинг, изучать сервисы Соответственно, как только Вася достигнет шестого уровня, вы с ним заработаете 20 рублей Как только Вася достигнет седьмого уровня, вы заработаете 60 рублей И так далее за каждый уровень И Васе все понравилось, и он решил поделиться этой информацией Но согласитесь, друзья мои, как можно не понравиться в этот волшебный бизнес, да? Ну просто, ну, конфетка, а не бизнес, да, Эджи? И Вася пригласил Света. Света проделал тот же самый алгоритм. То есть, понимаете, это уже Света третий уровень от вас. Вы ее знать не знаете, точно так же, как и Вася, но при этом вы получаете сами дивиденды. Света достигает шестого уровня, вы получаете 10 рублей, достигает седьмого — 30 рублей. И сейчас вы удивитесь, друзья мои, что с третьего уровня приходят самые большие выплаты. Потому что это математика, это геометрическая прогрессия, сейчас вы в этом убедитесь. Потому что у нас на очереди царица всех наук — математика. Итак, что же эта стратегия 10-10-10? В чем заключается основа сетевого бизнеса? Научить сам, научить других, научить других, учить. Так вот, друзья мои, с чего нужно начинать? себя, С того, что вы берете ответственность за свой результат на себя Не перекладывайте его ни на кого Также вы берете ответственность за развитие этого сервиса, за развитие компании Потому что от каждого из вас зависит динамика И не нужно перекладывать эту ответственность на кого-то другого, друзья Поэтому я рекомендую начать вам движение сразу с покупки 10 юнитов Потому что вы сразу же получаете 3 юнита в подарок То есть вы активируете пакет за 3000 рублей и получаете еще 900 рублей в подарок но самое главное, вы начинаете зарабатывать с основного маркетинга в 13 раз больше. Один юнит приносит 1000 рублей, 13-13 тысяч 13 рублей. Математика несложная, Один юнит приносит 10 тысяч рублей по основному маркетингу, 13 приносит 130 тысяч рублей. Понимаете разницу в чем? То есть за одно и то же движение вы получаете в 13 раз больше. Ну а самое главное, это дубликация. Когда вы приглашаете человека в бизнес, Первый вопрос, который он задаст, «Слушай, а ты сам на какой пакет зашел?» Если вы скажете, что на один, он зайдет также на один. Если вы скажете, что вы зашли на 10, с очень большой вероятностью человек вас повторит. Дальше нам нужно начать выстраивать свою первую линию. Нам нужно позвать хотя бы 10 человек. Стратегия называется «10-10-10». Для ровного счета я взял именно эту цифру. Моя задача показать вам прогрессию. Моя задача показать вам, что произойдет, когда вы возьмете ответственность и начнете это движение. Плюс, по-любому в окружении каждого человека есть 10 человек, у которого есть финансовые трудности и есть свободных 300 рублей. Да, я вас понимаю, что в жизни люди делятся на два типа. Скептики, которые ни во что не верят, во все сомневаются. И люди, которые в поисках, которые ищут различные инструменты, которые хотят вырваться из финансовой ямы и кардинально изменить свою жизнь. Таких людей уговаривать не нужно. Зачастую эти люди поймают вас в они сразу же зайдут, причем я больше чем уверен, что на максимальное количество аккаунтов. Но как быть со скептиками? Я считаю, что нужно бороться за их решение. Как бы поступил я? Как бы я поступил на вашем месте? Я позвонил бы другу или знакомому, если бы в ответ услышал бы такие слова, как «пирамида уже», обжигались, «ерунда», «лохотрон» и так далее. На что я бы сказал, я очень хочу видеть тебя в своей команде Ты мне очень нравишься как человек Поэтому я готов оплатить за тебя вход Я уверен в этом бизнесе на 100% Плюс для меня 300 рублей не такие большие деньги На что я поставлю человека в ступор И первое, что он подумает о том, что, блин, наверное, Николай подумал, что у меня нет 300 рублей И просто у меня все плохо И человек скажет мне, да нет, без проблем, ладно, я зайду Окей, куда? Регистрироваться, куда оплачивать, соответственно, и человек оплатит сам Либо, как говорится, наглость, второе счастье Я услышу следующую фразу, что да, без проблем, давай, где зарегаться, оплачивай Соответственно, я готов инвестировать свои 300 рублей в этого человека Потому что я знаю, что по реферальной программе мне эти деньги вернутся обратно И вернутся намного больше Но самое главное, что человек, зайдя в бизнес, сможет в нем разобраться, вникнуть и понять, что это не финансовая пирамида, не перекладывание денег из одного кармана в другой. Если он, конечно, адекватный человек. Если он начнет приглашать, поверьте мне, у таких скептиков структуры строятся очень быстро. Потому что все его окружение знает, что этот человек абы куда не войдет. Он всегда во всем разберется, детально, досконально. И если уж этот человек зашел в этот бизнес, соответственно, они тоже войдут следом. Поэтому я готов инвестировать в него. А теперь математика. Давайте мы посчитаем, сколько мы заработаем с одного человека, который зайдет на один юнит. Как вы видите, у нас 21 уровень. Если посмотреть внимательно, то за 18. 19, 20, 21 уровень – сумасшедшие реферальные вознаграждения. Но давайте мы не будем хватать звезд с неба и предположим, что все партнеры доходят до 13 уровня. Ну, согласитесь, это несложно. 13 уровень – это вполне реально. Помимо того, что наш партнер заработает себе достойные деньги, мы получим за него реферальные вознаграждения. Так сколько же мы получим, если он достигнет тринадцатого уровня? Соответственно, давайте суммировать. Итак, 70 рублей плюс 210, плюс 840, плюс 1260, шестьдесят плюс тысяча плюс 3640, шестьсот сорок плюс шесть семьсот девяносто плюс пятнадцать тысяч четыреста. Итак, простая математика, с одного партнера, который зашел на один юнит, стал очень, продвинулся до 13 уровня, мы зарабатываем 30 тысяч 170 рублей. А если этот человек зашел не на один юнит, а зашел сразу же на 10 юнитов и еще 3 ему дали в подарок, соответственно, умножаем эту цифру на 13. А это уже 392 210 рублей. Неплохая цифра, не правда ли? Но это один человек один человек в нашей первой линии. А мы минимум должны подключить 10 человек, которые потенциально могут зайти каждый на 13 юнитов. А это 130 юнитов, которые умножаются вот на эту цифру. А это 3 миллиона 922 тысячи 100 рублей. Только с первой линии, с 10 партнеров. Ну, конечно же, не каждый готов активироваться сразу же на 10 аккаунтов, получать 3 в подарок. Предположим, что только 3 людей в первой линии. Купит себе 10 аккаунтов и 3 получат подарки. Соответственно, это как минимум 13 умножаем на 3. 39 плюс 7. Плюс 7. То есть это вполне реально. Если мы в первую линию подключаем 10 человек, 3 из них заходят на максимальный пакет, мы получаем 46 юнитов. 46 юнитов. Которые умножаем на среднюю сумму 30 170 рублей. И у нас получается... 1 миллион 387 тысяч 820 рублей. С первой линии из 10 человек, которые вас продублировали. Итак, теперь второй уровень нашей реферальной программы. 10 человек, которых вы позвали в этот бизнес, повторили у вас. И каждый пригласил также по 10 человек к себе в первую линию. А это уже 100 партнеров во второй линии. 100 партнеров. А теперь давайте посчитаем, сколько мы получаем с одного юнита во втором уровне, который достигает 13 уровня. Итак, 20 рублей, плюс 60 рублей, плюс 240, плюс 360, плюс 560, плюс 1040, плюс 1940 и плюс 4400 рублей. Итого с одного юнита мы получаем 8620 рублей. Согласитесь, это не 30 170, которые мы получили с первого уровня. Но это же математика, друзья мои. И несложно посчитать, что если 100 партнеров зайдут всего лишь на один юнит, то мы эту ссылку с вами с легкостью умножаем на 100. Это у нас получается 862 тысячи. Но мы понимаем, что треть людей, это же дубликация нас повторяет, соответственно, треть людей зайдет сразу же на 13 юнитов. И несложно посчитать, что 33 человека умножить на 13 равно 429. Плюс, плюс 67, которые зашли, допустим, только на один юнит. Итого 496 юнитов во второй линии, которые мы умножаем на 8620 рублей. И получаем 4 миллиона 275 тысяч 520 рублей. Согласитесь? Это уже гораздо приятнее, чем миллион рублей с первой линии. Это уже как минимум в 4 раза больше. За ту работу, которую вы не совершали. Согласитесь, неплохо. Гораздо больше, чем за первый уровень. За первый уровень мы получили миллион, за второй мы получили 4. В 4 раза больше. Однажды проделанная нами работа превращается в пассивный остаточный доход. Это суть сетевого бизнеса. Мы получаем дивиденды за ту работу, которую мы не совершали. Потому что мы в первом уровне заложили фундамент и начали быстрый старт. На собственном примере показали. Мы взяли ответственность за себя, за результат. И люди поверили в нас, поверили в себя, стали крепко на ноги и начали нас повторять. Точно так же, как и мы. И мы получаем, соответственно, очень хороший результат на втором уровне. Но что же происходит у нас с вами на третьем уровне. А на третьем уровне у нас происходит следующее. 100 партнеров, которые у нас появились на втором уровне, пригласили каждый по 10. А стратегия такая. И у нас 1000 партнеров на третьем уровне. Сколько мы получаем с одного юнита, который достигнет 13 уровня? 10 рублей, плюс 30 рублей, плюс 120, плюс 180, плюс 280, плюс 520, плюс 970 и плюс 2200 рублей. Итого, с третьего уровня, с одного юнита, мы получаем 4 310 рублей. Да, это не те 30 тысяч рублей, которые мы получаем с первого уровня, и не те 8 тысяч, которые мы получаем с второго уровня. Но тоже неплохо. Почему? Потому что эти 4 310 на что? На 1000. И мы получаем 4 миллиона 310 000. Это с одного юнита. Но нам нужно посчитать, сколько мы получим, если третий из них, каждый третий зайдет на максимальный пакет на 13 юнитов. Итого, 333 мы умножаем на 13, получаем 4329 и плюс 667, если я ошибаюсь. Итого, 4996 юнитов, которые мы умножаем на 4310 рублей. 21 миллион 500 тысяч рублей. Так, Друзья, я же вам говорил, что с третьего уровня... Вы заработаете гораздо больше, несмотря на вот эти смехотворные суммы, которые мы получаем за третий уровень 10 рублей, 30 рублей и так далее Это сила математики, это прогрессия И, конечно же, в сетевом бизнесе все деньги в глубине Поэтому очень важно начать этот процесс публикации Очень важно начать выстраивать свою широкую первую линию У нас максимально доступный вход абсолютно для каждого для мамы в декрете, для студента, для пенсионера. Это бизнес, доступный каждому. Бизнес, в котором вы можете не только зарабатывать, но еще и обучаться. Обучаться тому, что в моде, тому, что в тренде. Автоматизация бизнеса у нас сейчас в тренде, и интернет заработает в тренде. Поэтому почему бы и нет, почему бы не получили для себя новую профессию, при этом неплохо заработать. Друзья, доход с каждого уровня вы можете смело суммировать. Конечно, это цифры приблизительные. Я призываю вас, друзья мои, призываю взять калькулятор и самостоятельно обыграть разные истории Что будет, если вы пригласите 100 человек в первую линию? Это вполне реально, с нашим доступным продуктом это можно сделать очень легко А что будет, если половина из них пройдет там, до 16 уровня? Возьмите калькулятор и посчитайте, друзья мои Не бойтесь мечтать, друзья мои, не бойтесь Время воплощать мечты в жизнь Не время быть слабыми, время быть сильными Самое главное, что вы должны понять, что когда вы берете ответственность на себя, начинаете выстраивать эту партнерскую сеть, приглашаете в первую линию 10 человек, они вас повторяют, у вас во второй линии 100 человек, в третьей линии 1000 человек, вся эта масса начинает на вас давить сверху, вы очень быстро взлетаете по основному маркетингу и начинаете 13 своими юнитами зарабатывать неприлично большие деньги, собирать неприлично крутые подарки в нашей системе. Также вы участвуете в промоушенах, вы бьетесь варенье и вы постоянно находитесь в... Движение, друзья. Человек обычно находится в двух стадиях. Либо он деградирует, либо он развивается. Развивайся вместе с нами и зарабатывай, играете.